Строительство дома. Как обойтись без бетонной подготовки фундамента? Посмотрим. Так. Защитно-дренажные мембраны вместо подбетонки? Современный материал Плантер делает процесс менее трудоемким. Защищает фундамент от агрессивной среды, не требует монтажа бетонной подготовки, экономит деньги и время. Удобство работы с Плантер заметно уже на стадии котлована. Полотна Плантер легко и прочно фиксируется друг с другом и в песчаном основании. Благодаря Плантер фундамент будет защищен от агрессивной среды надолго, более 60 лет. С Плантер не требуется монтаж бетонной подготовки и гидроизоляции, и это ускоряет строительный процесс. А что же с традиционным решением? Монтаж бетонной подготовки, набор прочности, гидроизоляция, защитная стяжка. Все это увеличивает сроки и стоимость строительства. Мембраны Плантер – это выгодная альтернатива подбетонке. С Плантер экономим бюджет и приближаем новоселье.